Патроны цанговые тип 0760 предназначены для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком, сверл, фрез, оправок и прочего посредством эластичных цанг стандарта ER. Установка патронов производится в конусный шпиндель станка. Хвостовики этих патронов могут быть с конусами Морза от 2 до 5 с резьбовым отверстием по оси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 Никогда не затягивайте гайку ключом, если в цангу не установлен инструмент. Схематически установка и изъятие цанги выглядит так. Патроны могут поставляться по отдельности или в комплекте с ключом и цангами.